Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на своем тренинге В первую очередь хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли правильное решение и решили пройти мой тренинг Это моя страничка ВКонтакте Вот это мой канал на Ютубе Здесь вы найдете под каждым видео ссылки на все остальные профили в моих социальных сетях Вот это мой одностраничный сайт точка 36ru а вот это вебинарная страничка, на которой каждый четверг 20 часов по Москве в живом эфире я отвечаю на вопросы участников тренинга и выдаю какой-то полезный контент, связанный с трафиком. Вот это три моих скайпа. DVD-WRN3, DVD-WRN2, dvd в DVD DVD Вот это мой вайбер. Внизу странички урока вы найдете мой мобильный телефон так зачем я вам это все показал я хочу чтобы вы поняли что вот этот тренинг доступ к которому вы получили это не какая-то там очередная подделка сделанная на колени с целью там по быстрому заработать денег нет в этот продукт я вложил в свою душу я над ним достаточно долго работал и продолжаю работать его улучшать и развивать поэтому я хочу чтобы вы сразу относились к нему соответственно чтобы вы сразу поняли, что вы не будете при прохождении этого тренинга зря тратить свое время. Этот тренинг прошла уже тестовая группа, и отзывы об этом тренинге очень и очень хорошие. Поэтому, пожалуйста, сразу же настраивайтесь на продуктивную работу. Если вы будете именно учиться, выполнять задания каждому уроку, то у вас однозначно будет результат. Итак, как будет проходить наш тренинг? Тренинг у нас пошаговый, то есть вы не получаете сразу кучу какой-то информации, она вас не вываливается на вас горой. И тренинг у нас с обратной связью, то есть вы не останетесь один на один с этой неясной, возможно, для кого-то информацией, хотя все уроки расписаны очень подробно, с расчетом на неподготовленных людей одни вы не останетесь возможно чипы дэйл не придут к вам на помощь но я однозначно буду вам помогать и техподдержка тренинга тоже Итак, как же проходит у нас тренинг вы получаете себе на почту ссылку на страничку очередного урока изучаете видеоматериал по уроку а в каждом уроке а все уроки именно сделаны в видеоформате затем выполняете то задание которое есть у каждого урока и публикуете отчет. Очень внимательно отнеситесь к полю в ваш электронный адрес. То есть, если вы неправильно наберете свою почту, то естественно ссылку на следующий урок вы не получите. Если вы не опубликуете отчет, не нажмете на кнопочку сохранить, вы также не получите отчет. То есть, ссылку на следующий урок вы получаете только после того, когда выполнили задание первому уроку. Если в течение часа вы не получаете на свою почту ссылку на очередной урок, то есть вы не находите ее во входящих, пожалуйста, открывайте папочку «Спам» и начинайте искать здесь. Письма отправляются автоматически сервисом JustClick и довольно часто они вылетают в папку «Спам». Найдите письмо, пометьте это письмо, нажмите, что это не «Спам», и все остальные письма будут приходить вам во входящие. Значит, сразу же после публикации отчета, после того, как вы нажмете на кнопочку сохранить, вас автоматически перекинут на страничку вебинаров обратной связи. Здесь запись последнего проведенного вебинара от обратной связи. В поле комментариев, пожалуйста, напишите урок 1 выполнен и нажмите на кнопочку отправить. Это будет дополнительная сигналочка, то что вы движетесь по тренингу. Я это все буду видеть. Значит, Все ваши отчеты, которые вы будете публиковать, они все проверяются. Проверяются техподдержкой. И если ваш отчет требует ответа, вы также на почту получите ответ на заданный вами вопрос. На все вопросы, которые требуют более обстоятельного ответа, какой-то демонстрации, я отвечаю на вебинарах обратной связи, которые еще раз повторюсь, Проходит каждый четверг в 20 часов. Приходите своими вопросами, задавайте их. И я буду на них отвечать до тех пор, пока эти вопросы будут поступать. Могу общаться на вебинаре с вами одним. То есть после основной части буду сидеть и рассказывать до тех пор, пока у вас будут какие-то неясные вопросы оставаться. Вот в таком вот режиме проходит наш тренинг. А теперь, что вам нужно будет сделать по первому вашему отчету. Во-первых, напишите немножко о себе, почему вы занимаетесь, решили заниматься партнерками. Возможно, у вас какой-то есть опыт, то есть немного напишите о себе в произвольной форме. Далее, пожалуйста, подайте заявку в нашу закрытую группу. Вот так она выглядит, создавалась она достаточно давно для тренингов по YouTube и для тренингов Traffic Manager. Пожалуйста, не начинайте сразу тут подряд изучать все. Этого делать не надо, иначе вы просто отдалитесь от вашей основной задачи заработать деньги и понять, как работают партнерские продажи. Для нашего тренинга создано отдельное обсуждение, которое называется тренинг по партнерским продажам. Вот. В этом обсуждении все ссылки на наши ресурсы, которые вы будете использовать в процессе прохождения тренинга. Сразу же можете подсоединиться, присоединиться к нашему скайп чату, где вместе с остальными участниками тренинга, уже за прошедшими этот тренинг, обсуждать какие-то неясные вам вопросы. На отдельной страничке собраны все вебинары обратной связи, которые проходили для закрытой группы, для тестовой группы, которая проходила этот тренинг до вас. Отдельная ссылочка, это с дополнительными уроками. По мере прохождения тренинга, возможно, будут появляться еще какие-то неосвещенные вопросы, и они выкладываются на страничке дополнительный уроки. Ссылочка на человека, который окажет вам консультацию по копирайтингу, то есть по написанию каких-то продающих текстов. Вся информация нужная вам находится вот в этом разделе тренинг «Партнерские продажи». Подайте заявку, я вас сразу же включу. Обязательно приходите на вебинары обратной связи, которые, еще раз повторюсь, проходят у нас каждый четверг. Для того, чтобы получать напоминашку о вебинарах обратной связи, чтобы о них не забыть, пожалуйста, вступайте в наше мероприятие, посвященное вебинарам обратной связи. Выглядит оно вот так. То есть нажмите на кнопочку ⁇ Присоединиться ⁇ и у вас в разделе группы всегда будет... Напоминашечка о мероприятии, трафик наш хлеб. Добавляйтесь естественно ко мне в друзья, добавляйтесь в мои скайпы. Отчет пишите в произвольном удобном для вас виде, немножко, как я уже сказал, о себе информацию о том, куда вы вступили, куда подали заявку. Не забудьте нажать на кнопочку сохранить, это и будет сигналом к опубликованию вашего отчета. Значит, на этом технические моменты. Все. Если у вас возникнут какие-то вопросы, отвечу на них на вебинарах обратной связи каждый четверг в 20 часов по Москве. Итак, вступайте, добавляйтесь, пишите ваш отчет и ждите ссылочку на первый урок. Еще раз большое вам спасибо, благодарю вас и успехов в прохождении тренинга.